В этом видео только реальная торговля на Alim Trade. все плюсы и все минусы в прямом эфире, без обмана и без подтасовки. Парла – это одна из самых прибыльных стратегий и при этом безопасна для депозита. Досмотрите это видео до конца, в нем много полезной информации. С вами Николай Буров, сегодня восьмой день Парла и марафона, погнали! переходим на реальный счет на нашем счете 6170 рублей мы торгуем по системе парла ставки делаем частями максимальная ставка 10 от депозита если сделка заходит в плюс то следующую сделку увеличиваем ставку на 50 от ее прибыли и делаем максимум две ступени проверяем историю сделок последняя сделка с возвратом Зашла в минус, поэтому оставляем ставку 500 рублей, делаем две ставки по 500 рублей. Соблюдаем тайм менеджмент, мы торгуем немного, максимум 1 час в день. Перед торговлей выделяем 15 минут на подготовку. В это время изучаем самые высокодоходные активы, строим линии поддержки и сопротивления, анализируем новости и всегда делаем скриншоты сделок для дальнейшего анализа.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 Сделки заходят в минус, сохраняем, проверяем две последние сделки зашли в минус, продолжаем анализ, заходим на понижение. Делаем скриншот, проверяем, без сделки заходят в плюс, сохраняем. Проверяем историю, две сделки заходят в плюс и увеличиваем ставку на 50% от предыдущей прибыли. Две ставки по 700 рублей. Продолжаем анализ, заходим на повышение. Делаем скриншот, проверяем, так вот без сделочки зашли в плюс. Сохраняем. Проверяем историю. Две последние сделки зашли в плюс.